Как вдохновить мужчину на подарки вам. Здравствуйте, мои дорогие. Меня зовут Елена Алексеева. Сегодня мы поговорим об этом. В первую очередь нужно понимать, что женщина нормально, что хочет материальных подарков. Это абсолютно нормально. Вот когда мужчина хочет подарков материальных, вот здесь уже странно. Женщина должна мужчине давать нематериальные подарки, а мужчина должен давать материальные подарки. То есть здесь разница природы мужской и женской позволяет нам вот в таких моментах правильно понимать. Если вы будете просить какие-то нематериальные подарки от мужчины, они должны быть какие-то трудновыполнимые. И тогда мужчина после трудновыполнимого нематериального подарка будет очень рад, если вы попросили что-то материальное, что ему нужно просто пойти и купить. Я тоже часто очень рассказываю о фильме Джодха. И вот там такой пример. Однажды приближался день рождения Джотхи, и она спрашивает у императора, что вы мне подарите? И император говорит, ну, Весь Индостан к твоим ногам. Все, что пожелаешь, все сделаю. Она говорит: А вы от своего слова не откажетесь? Он говорит: Ну нет, как же я могу отказаться? Я же император, слово императором. Она говорит: Ну хорошо. Тогда я хочу, чтобы вы на мой день рождения при всех спели. Ну, естественно, императора не было таланта петь. Он мог там хорошо сражаться, мог хорошо руководить, он мог э, хорошо принимать решения, находить неординарные решения в управлении своим государством. Но вот петь у него для этого были наняты певцы, музыканты и так далее. И ему не нужно было тратить в его жизни время на то, чтобы научиться петь. И вот когда он уже дал слово, пообещал Джотхи, ему деваться некуда, оставалось до дня, три, до дня рождения три дня, он вызвал самого успешного, самого талантливого певца, и тот ему говорил, Ваше Величество, это невозможно за три дня выучить ноты. Он говорил, ничего не знаю, я должен сделать, я дал слово. И он отложил все свои дела и все три дня готовился к тому, чтобы при дворе, при большом количестве народа спеть, по крайней мере, ну, не чтобы не смеялись, да, чтобы не было совсем прям провалом это. Он старался изо всех сил. И, конечно же, он спел. И это было достаточно сносно, да, то есть он не был как бы талантливым певцом, не стал за три дня талантливым певцом, но это было все равно приятно для Джотхи, и это было всем приятно услышать, и это был нематериальный подарок, да, там, как вот говорят женщины-материалистки, да, мужчины иногда говорят. Вот если ваш мужчина говорит, что вы материалистка, придумайте для него такое желание, которое… Он э, обязательно его поймайте на слове, да, чтобы он дал слово, что он выполнит любую вашу просьбу, а потом уже скажите просьбу, которая будет для него неожиданной. Да? Если один раз мужчина подготовит какой-то номер э, и при всех ваших гостях, при своих друзьях должен будет показать этот номер, он после этого гарантированно будет рад, если вы просите у него, там, я не знаю, бриллианты. Машину, квартиру и так далее. То есть он будет просто счастлив, что ему не нужно три дня готовиться, бросать свои дела и готовить какой-то номер для вашего дня рождения, так как он пообещал, а всего лишь надо пойти купить какую-то вещь для вас. Да? То есть обратите на это внимание. Да? То есть Не обязательно всех заставлять петь, да, то есть возможно, что петь мужчина ваш умеет, да, пусть он сделает что-то, что он не умеет, чтобы это был новый навык в подарок для вас. Это может быть приготовление торта, может быть это, не знаю, там, что-то еще, чтобы это для мужчины был новый опыт, вот прям совершенно новый опыт, который он никогда в жизни не делал. И после этого ваши, ваши подарки, которые вы будете просить или заказывать, да, или просто произносить слух, да, что очень часто нужно просто произносить слух свои желания. Это тоже очень классно помогает, да. Самим надо начать дарить подарки, вот которые будут не, не финансовые, не купленные, да, или там куплены и все равно приложен ваш труд, ваша любовь, ваша эмоция какая-то, с которой вы делали эту вещь. Верить, что вы достойны подарков тоже очень важно. То есть очень многие женщины думают, что они просто недостойны подарков. Ну что, что вы это так дорого, зачем же вы так потратились? Вот женщины начинают иногда так делать, и они прям по рукам дают мужчине, и все. Если мужчина вам дарит подарок, будь это цветы, будь это подарок, вы должны радоваться, радоваться, вот прям как маленькая девочка вести себя там, я не знаю, везять от счастья, прыгать, поцеловать его, обнимать его там, я не знаю, радоваться, вспоминать об этом подарке много раз. Говорит, помнишь, какие ты мне подарил цветы, у меня даже фотография осталась, я так люблю эти цветы, такие классные, а помнишь, как ты мне подарил вот это вот украшение, я ношу это украшение или там платье какое-то, какую-то одежду, да, я люблю, потому что ты мне их подарил. И вот, э, вот это вот все, да, может быть, даже если это какая-то одежда, да, новая, или вообще вы купили новую одежду на деньги мужа, да, э, можно ему показать, похвастать, устроить показ мод да, перед ним. Потом, может быть, это перейдет в близость, да. Мужчина запомнит, у него начнут как, выделяться вот эти вот якоря, устанавливаться, что если женщина купила одежду, то это хорошая новость, значит, сейчас будет просмотр мод, а потом близость классная, там какая-то эмоциональная, взрывающая все шаблоны в голове, да? то есть это тоже якорь стоит использовать. И для своего подарка заранее рассказывайте, что вы хотите в подарок. Да, можно задавать вопрос, дорогой, что ты мне подаришь на Новый год? Ну, если вы собираетесь просить бриллианты, то начинайте уже там с августа месяца рассказывать дорогому, что вы хотите бриллианты в подарок, да, или если это какая-то большая покупка машина, там, квартира. Старайтесь это заранее, чтобы мужчина не был вот в неподготовленной ситуации, не чувствовал себя некомфортно. Да? То есть если это какая-то мелочь, одежка или что-то там еще вы захотели, которое ну, реально купить, на... вот сегодня пойти купить, да? не нужно заранее там, деньги откладывать, копить на это, а можно пойти купить, то можно там за несколько дней до Нового года сказать, дорогой, я хочу вот это, купи мне, пожалуйста, это в подарок на Новый год. Я... Так буду рада, я так буду счастлива, если ты мне купишь такую штучку. Вот это тоже стоит говорить, да, то есть задавать вопрос. Когда мужчинам задают вопрос, что ты мне подаришь, они обычно вот все, у них голова такая в раскорячку, они не знают, что дарить. Да? Большинство мужчин. то есть, ну, есть такие деталисты, которые умеют угадать, что женщине нравится, но их немного. Большинство мужчин, они такие. Не могут. Для них это вообще трудная проблема. Лучше всего даже сказать, что ты хочешь. И лучший, самый-самый лучший вариант это вообще пойти там купить в магазине, сказать запакуйте. И вечером мой муж, там, Василий Иванов, там, придет, заберет этот подарочек. Скажите, что вот там такой-то, такой-то. Или там кодовое слово такое то он вам скажет. И все, он приезжает в этот магазин, говорит, девушка, там моя жена уже приготовила подарок, мне только надо оплатить, и я вот там, Вася Иванов. Ему говорят, да, да, проходите, пожалуйста, вот здесь оплачивайте, вот ваш подарок, вот все в пакетик положили, все, мужчина счастлив, вы счастливы. И все сложилось в лучшем виде. Вот именно эти моменты стоит использовать. Ну, Мужчины, они такие, другая природа по-другому больше никак не скажешь. И вот к этой природе нам, женщинам, приходится осознать, понять, понять, как вообще логика их работает, и тогда становится все очень легко, все очень легко складывается. Хорошо, мои дорогие, желаю вам хороших праздников, хороших подарков. Еще есть время какой-то маленький приятный подарочек проработать по техникам, которые я сейчас рассказала. И получить этот подарок от своего мужа, и получить счастье, радость в свое сердце. И хорошее настроение в празднике. Хорошо, обнимаю вас. И увидимся в следующих видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки, чтобы мне хотелось снимать для вас больше видео. И, конечно же, ваши комментарии – это очень мощный ресурс для меня. Когда вы мне пишете обратную связь в комментариях, я очень-очень-очень хочу снимать новые-новые видео и делиться с вами разными-разными секретами. Так что уж, пожалуйста, взаимодействуйте с контентом, пишите какие-то комментарии, лайки, подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующих видео. Пока-пока!